Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем продолжать проходить ведьмака третьего. И мы сегодня будем отправляться на задание доброволец. Так, сейчас откроем карту. Посмотрим, что у нас по карте. Обязательно лайк и подписку не забудьте поставить. Это очень важно. Лайк подписку поставить. Поставить подписку. Короче, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень важно для продвижения канала. Для продвижения канала. Господи, русский меня покинул. Так, я заблудился. Где у нас этот знак достроенного перемещения? А, вот он. Ну, давайте теперь отправимся вот сюда. Посмотрим, что там хоть задание такое интересное. Пам-пам-пам-пам-пам. <связь> пам пам пам пам 200 метров где мы ламборгини ламборгини платва платва платва платва ламборгини скачем мы по полю Ой. ладно и такое бывает угу. гули гули гули гули гули а, ну френ с вами. Вы мне не нужны. Если там ничего нет, то нафиг вы нужны. О, гнильцо чудовище. Гнильцов. О, гнильцов. Нужно его гнильцов. Ой, пара, минус один гниль. Вот, Ой, душу. Чуть-чуть произошло. Давайте закинем бомбу. Это куда? Опять. Рванул, чувак. Я не выдержал. Ой, давайте помедитируем. Медитации. До утра давайте так делаем. чтобы у нас весь алхимический прогресс очень остановился. Алкогресс. И, и и мы пока здесь собираемся кишки здесь тоже соберемся здесь у нас что-нибудь что интересное не интересно вот здесь ничего нету к сожалению но мы можем отправиться вот сюда там возможно будет интересное так вот так вот. здесь тоже ничего интересного никакой бочки ну иначе нужна нужно где-то бочка нам 136 метров, можно и так добежать. Сейчас искать дорогу. Все это вот. Чихнем ухнем. Доплывем, переплывем. Вот, уже недалеко. Итак, минута молчания. Так, нафиг мы не нужны снова. О, сокровище. сокровища ай-яй-яй я блин, хотел квен заехать какой квен? хотел и заехать а у меня стоит какого-то фига квен и выносливость кончилась так дополнительная записка используем нашу чуть-чуть за же ведьмач все хочу, по кровам, следам на эти с вадом. Окей, окей. Вот этого что ли он? Нет, ладно, права виски куда ведет. Отсюда, куда вам дальше идет. А нет этого? Нет. он типа в эту сторону идет а не в ту. а нет ну ну ну ну ну вот это наверху нету следов а где они тогда могут быть не серьезно это все прикол люди стоит полчаса выпишу так. карта мира по карте мира на а давайте все таки вот сюда зайдем а кто туда 157 метров туманники мы ну, сэн с ними с этими туманниками они особо мне не у... не сдались как бы Пишут не туда, блин, сообщения отвлекают. А что там происходит? Вина, <связи> подожди, так кто? Хочется гнезденными раздел... разделываться. Сюда у меня 18 уровень был. Так, с этим мы разделались. Теперь у нас что Записка и... Исмо с сокровищами. Профейс-коррый. Использую ведьматель счастье. Пройти по кровавым следам. Опять ты будешь пойдем этим к вам сдам ну-ка что там за меч был на один урон больше 57 прибития доспехов 4 там что у нас есть мой шарда шанс вызвать заморозку И на один урон больше у него 124 а у него 123 так, ну мы сейчас еще используем знать, конечно. Мой знаков, так, шанс вызвать оглушение, получение адреналина, шанс выбить из равновесия, шанс вызвать кровотечение. Это вот нормально. А это шанс вызвать заморозку 2%, помощи нет, у вот нас. используем, и это Шанс вызвать горение, это пробитие доспехов. Ну давайте шанс вызвать горение тоже поставим. У нас немного похуже. Теперь обратимся в карту, в карту мира. брать, Ир, вот, зато идем. Куда, походи, а ч мне там какие-то надо? Нет, нет, нет, не, мне нужно дополнительный здание, доброволец. Ну вот так, опа, на, еще один сундучок. Чуть мимо не ускакал, понимаете? Сейчас, пройдемся до того. На той отметке и посмотрим, что у нас там можно будет делать. Эту часть я, наверное, назову так, и назову Доброволец. Блин. Завтра на учебу. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. И хоть кто-нибудь до этого момента досмотрит. Очень стараюсь. 60 метров словно здесь если по никто не, не нападет ну-ка давайте твою душу Василий. с таким драться нету, у которого уровень еще не известен. Давайте тогда... ...задание. Здесь аж 32 уровень уже. Это в три раза больше, чем можно было. Давайте отправимся на... На... На, доб... на добровольца. Твою душу уже заговариваюсь. Это нас кто? Бандиты, нацелент с, ним с ними пусть живут мне это не особо интересно. Похода нет, не будешь крадать лодки. И где же эта реданская армия? Так ведь я тут стою. Не видит? Я записался в армию короля Родоведа. И мне приказ защищать лодки. Дрянет, а не лодки. Мне надо защищать лодки.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 Понимаю войны. Но... Понимаю войны. Но... Понимаю. У войны свои законы. А людь тоже солдат. Mm -hmm. Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Mm -hmm. Я говорю, принеси краску, и людь принесет краску. Mm -hmm. Какую краску? Ну... Краску! Красную! Белую! В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. У меня есть так как случилось, yes. что у меня есть с собой краска. А, а, -а, -а, -а! у меня есть с собой краска. <сесс> <сесс> <сказаться> <сказаться> что случилось? У меня есть краска, но рисовать не умею. Mm? Да, это осложняет дело. Mm. А Людь умеет рисовать? Я приказываю, пусть умеет. Это это не так работает. Ну смотря что. Птица пусть рисовать. Такого реданского, как на гербе. Ну давайте попробуем. Птичь-то есть? Красивый! Красивый! Красивый птиц! Как думаешь? Петух. Ну что ж, если тебе нравится. Хороший людь. Не такой, как другие. Спасибо. Да не, что. Все, мало. что ли? По Школа Грифона. Совет. Нормально. Сыночек твой вырос Большой, красивый. Ты да, базару нет, красивый. Твой... Так, ладно, теперь что у нас? Рюкзак, карта мира, задание. Где там, там... картинная деграда у меня есть? Под дополнительным заданием у нас все. Собрать полную коллекцию карты. Один. Так, ведь матчи заказываем. У нас все. Дальше большом... воскарандолу. Дорога. Ошибка. Почти на один запишка. Да? и бы, что использовали ведьмачи. Учить ее. Так. Школа кота. Это у нас навыграть тоже. Школа Грифана тоже навыграть. Давайте тогда сейчас бегаем за игры с Ганч Чмаром. Короче, да, с морями, короче. Сбегаем туда, и что дальше будет? Дальше, дальше, дальше, сейчас, сейчас, сейчас, мы, мы сбегаем вот сюда, оттуда, вот туда в город. С ним, короче, поиграем в карты, и уоля, и уоля, уоля, что уоля. И уля, короче, выигрываем и собираем доспехи. Этот выпуск будет такой чисто на расслабоне, без основных заданий. так, давайте отправимся сюда. Там посмотрим, соберем записки, может поболтаем с кем в деревнях. Короче, такой будет расслабончиковый выпуск. Где моя? Ламбр Ламбр плат И не надо не просечь ни о чем. Я всегда любил Работу у нас отнимает тебе. Опять нет, на стирку а так так так, так, так, так, так, так. а лесное. Потом люди добрые. И турнир по... О, вот это вот то, что нам нужно. Турнир по дни, с высокими ставками. Что, здесь ни одного торговца хотите сказать нету? Так, окей газ-то давайте еще вот сюда забежим там должен быть по-любому и сюда надо будет нажать. <laughs> вернее вас загрузил уже так так видим так окей okay. ладно Латва, братан Уфа, братан платва поехали врун, врун. Господи, разбегались вот эти карлики, спокойно проехать не дают. Так, отъезжаем деревеньки. здесь нужно тоже собраться. все. Во, здесь пизнарли, пизнар пизнар Пивнарня есть. Чего? Ничего, бывает. Было. Вот с пивнарней можно поиграть в Гвинт и закупиться картами. Прошу! Прошу! Да, без проблем. Покажи мне свои товары. О, нормально мы, карты закупились. Гвинт. Погнали. Ты желаешь сыграть в Гвинт? Ну-мо. Погнали. Так. казнь, Ливень. Чучего Нам это все не надо. Он по-моему доской ты дал, да? Ага. Лекарь. Так. Для чудовища что-ли? Для Нилькарда? Ага. Три не знаю, вообще стоит брать этот отряд. У них реально прям такой сильный ударный отряд. Давайте лучше выкинем. Вот таких. Это возрождение. И у них один такой. Арт сколотит 22. Нормально, короче, ну скорее всего все резервы по старинке Потому что к нему уже привык. Так, шпион. Вот это вот нам не нужно Ничего у нас там. Лучник за 6. Вот он там мне тоже не нужен. Ой, ладно, ездок. Мы все равно стихиями не пользуемся. все Давайте мы так делаем. Одну карту заюзим и будет у нас победа. Давайте с артиллерии начнем. У него же каждый да, есть? Я же говорю, правильно, что у него кадин есть. Так делаем. Ассасинов покидаем. Сейчас, короче, накидаем ассасинов и потом накидаем артиллерии. Вот так вот. Потому что я знаю, что у чудовище. А, его не чудовище. Но обычно у него всегда казнь есть. Давайте вот так делаем. И еще вот так сделаем. делаем нехило таки скажу я вам но у него уже три карты осталось И у него одна как вот так делаем. забрали, в кроме забрали, гуль. гуль, гуль, гуль, гуль, гуля, гуляй. Ну, давайте еще вот сюда заедем, и потом пойдем все-таки на Левиград. Так, ладно. Что там, даже метр, аж 200 метров. 200 метров, 200 метров, это, в принципе, немного. Этот ролик вы, наверное, увидите, скорее всего, в пятницу. У меня ролики будут выходить в четверг. Какой четверг? Среда понедельник, пятница. А воскресенье будут стримы Так, сейчас долетим его туда. за Это твою душу. Не шали! Так быстрее. как-то себя утешим Семь котов. деревня, семь котов. Плюклу и бельку, найму красавчика на свадьбу подружки. Меняю дырявый горшок на причку. Тут пишут эти объявления. Ведьмака ищите. Кого-нибудь, кто убьет чудовище. Что за чудовище? тоже подойдет. А что за чудовище? Большое злое гадкое. В каналахом. Если тебе интересно, иди в имени Гарин. Спроси Ольгерда фон Эверика. Где-то он дал объявление. <говорит> <говорит> а, это заполнение каменные сердца, Все понял. Я пока месяц рано. <говорит> <говорит> Куда первый раз в Так, все, допустим, так, дополнительно задание. Чего? А, это мне сейчас. Оставим. Эх, тебя пожараюсь. Мастер Добро пожаловать в всем самый Самую удачливую тавер. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу. Да ладно, честно, брс. Что можно поесть? Так, карту мы по-любому испытаем. Это всегда. Предлагаю перетенуться в К. Так, гази. Для них ничего интересного нету. Нет, Вот, нет... тут полотенку можно забрать. По -то вещи? тоже ничего интересного. О, вот это вот интересный чувак. В принципе, довольно-таки хороший. Но мы будем играть, как обычно, за королевство Севера. Ясное небо уберём. берем, что у нас там есть? У нас нет воскрешалки. У нас одна воскрешалка, так что смысл нам удвурчичил. Давайте вот так делаем. Так, сейчас начнем с резвым ходом ассасином. Бианка. Итак, у нас два ассасина. Ассасина два. Он окей, он кидает. Мы тоже закинем артиллерию. Мы тоже кинем артиллерию. А, да. Мы это тоже кинем. Вот так мы же сделаем. Да какой ты умный. А мы тоже так сделаем. У нас что артиллерии всяко больше будет. А мы герои кинем. Кого не того, он упал. Ладно, тогда спасуем. Посмотрим, что он будет делать. Ты правильно я сделал молодец конечно ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Вот это вот. ой вот, это вот мы все равно сильнее изи нормально. Давайте сюда нормем. <соединяющие> <соединяющие> Интересный вопрос, конечно, задают по роге. Ну посмотри, блин. Эллипты, но у меня школа. Та разри душу. Нужно последнюю забрать. Может ты заберешь его? туда быстренько переместимся сейчас короче как получим 14 уровень сразу забираем себе вихрь это то что нам нужно вихрь вихрь вихрь вихрь и 7 котов 7 котов все 7 котов туда, туда. И пойдем, пойдем в вот навиград в Новикраде много торговцев, много игр с квинт. Так... Сокровище, сокровище, сокровище. Секло какое-то. Надо вообще сейчас вылезти, посмотреть, чем там подбирали. Здесь вообще ничего интересного не было. даже до Так, давайте глянем на миг, Да-да, знаете, постоянно теряю. Проблема такая есть. Мы здесь у нас тупо все слабое. Это все тупо на продажу. Но хоть один рюк у нас будет с собой. Так, по алхимии мы что-нибудь можем. не и косатка. Увеличивается по слову хабло, который А нужно. Асфемические субстанции, что у них там? Это что ли можно выражать, это Ну окей. большой. Не все, думаю, пока не все. Так, ладно. Это не Многие персонажи. А, плату я хотел пьянуть их, точно нет. Что-то напомнили мне. У этого 35 энергии а у нас, 40 энергии, 20 энергии, 30 энергии. Короче, ничего порезанного не нашли. Пойдемте туда в город. Пойдемте по, нав по навигатору, куда нас он ведет. Куда и пойдем. Мы там пришли, в принципе. Ой, нехороший человек. Нехорошая женщина, если бы точнее. Не, ну вот сейчас... О, торговец, торговец, торговец, торговец. Лучший развал попрошу не. И очень хорошо. Культура. Был бы здесь то еще у тебя? Сразу видно. Подожди, вы я искупать? И типа не должен шарить в этом всем. Забирай весь вам. Забирай. Забирай. Забирай. Так это я тебе не буду продавать. Как ну ладно, меньше сушил чем лучше чем у меня. Теперь сыграем у тебя последний. Не желаешь? А как иначе? Видите, у нас еще нету интересного. Так, два чучела. У нас два шпиона. Давайте вот этого махнем. Хреб. не знаю. Давайте арбалетом махнем. Сейчас так шпионом в юзаем. Ой. О. Сейчас нарастим обороты. Что это делать вообще? Давайте вот так делаем еще. У него восемнадцать. 18. В принципе, можем взять просто вот так вот и отжать первый раунд. И мы еще в плюсе. Все, отлично. Мы отжали первый раунд. Так, он с артиллерии начинает. Мы тоже начнет туда. Сейчас шпион у вас Воскретит, господи. Что с моим шолатом запасом? Почему он у меня за 7 воскрешает? Мы забираем его. И... Берем тебе еще этого. О, у нас еще одна хилка. Ну давай посмотрим. У меня две силки есть, это радует. Ага. Даже так. Когда мы вот так. Сейчас ли он у да? Ну да. Давайте мы встать у него вот так кинем <свист> подожди так нельзя так нельзя было делать Ты что не вытянем, поэтому дадим пас Почему у тебя есть? Так, сейчас мы воскресим воскрешалку воскреш... воскрешалку воскресила шпиона можно услышать чемпиона они нужны? Ладно, вы... отлично а, а что они хотели? Не да не мы не собирались не а Они сами полезли мы вообще шли по своим делам вон даже священника пропустили Ах! так ладно ну, ну. Зимород, Зимород, откуда такое название оно навеено поэзией мастера лютика может знаешь Зим... а 30 минут уже запиши за чести что увяз в отхожем месте да слышал Ага. А пенсия Лопи, что топилось в речке Зопи тоже. Ну, во всяком случае, зимородок всегда открыт для любителей поэзии. У нас бывают настоящие звезды поэтического небосклона. Давайте у карты не закупимся. Чем сегодня кормят? Выбери вот эту вот. Нам это не нужно. Я ищу с кем бы сыграть в Гвинт. Ну, ты по адресу. Если будем играть, я поставлю уникальную карту из моей коллекции. Ну давай сыграем. Ясно. Сыграем. Так, сам снова что ничего не дали. Он за чудовище значит у него много казни. Так, чучело у нас подожди все так делаем. Вот эта вот глянка нам не нужна. Так, шпиона ем. Вот так давайте едем. Не, не. Ладно, неудачный замещение. Неудачное замещение было, хотел сказать. Так, у нас есть нет ясное небо. Это хорошо. Так, он шпиона нашего забрал. Значит и мы пойдем вот так. Давайте мы еще одного кинем. В любом случае будет сильнее. Давайте выкидай шпиона. Давайте мы лучше кинем. Не будем использовать комиссион с пролете да ладно а то откуда давайте кинем эту что ли он теперь а да тут не побороться уже решает очень интересно слава богу, давайте вот так кинем вот этого мы ждали так, выкинем шпиона и мы все равно стоим в этом в отрыве вот так делаем Выровняем что-то, так сказать. Маровая дева. Ой, какие если ты, ты, ты моровой девы настрадался, то.. Ну вот так же сделаем. мы еще вот так сделаем. Сделаем. Думаешь, это поможет, если мы вот так сделаем? Ну ё моё! Давайте яду по сосинам в Где сосина? Ну, мы тебя не будем мучить, мы победили. Давай. Так, туда Ты выиграл. Карта твоя. Ошибись. Чем могу слухнуть? До свет. Так, ладно. Подожди, что нас тут в рюкзаках? У этого у нас урона 2, до 6. Витера спирта. Шанс увеличить вода. Вот и что у нас? Конечно, вот я это поставил. Шанс услышать заморожку. И шанс вызвать исправление, потому что это против людей меньше. Так, давайте карты мира, задание. На скелетом пока мы не будем отправляться. Дополнительно станет. Пока ничего нет, наши заказы. Так охотник. Охота за сокровищами. Земля забрать. Школа Грифона. А кто-то школа кота открыется. Во, школа кота. И сюда ошибись. Так, давайте-ка вот так сделаем. Карту откроем. Угу. Пока по сильной остались. Людуш. Как мне туда обойти? Может открытие? нам могли на прийти. Доска объявлений. Боргаться которая может принимать разные обличия. Никто не может быть уверен ни в брате своем, ни в отце, ни в супруге. взгляните на ваших соседей. Каждый из них может... И что, если за... кто у него был? Чел... Ну, ⁇ Согласны ли мы на это? Позволим ли мы чудовищам и шарлатанам захватить наш город? Не! Пусть Достаточно это... Нет! Достаточно, Пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил очищение. для тебя книжку. Сказал, что ты когда-нибудь за ней придешь. Кто а? это был? Наш М -м, он не представился. Но книжки красная обложка, Отплох, это я помню. Я ее огня. точно не продавал. Ну вот Тихон поднимает я свою мягкую. Может, тогда и остальное. А Топлер присваивает себе облик начальника стражи. Шайка Шарлатанов. С удовольствием. Из и. Нет. и книгами. Время Ага, он просто лежит. Давайте с ним сыграем в Не желаешь сыграть? ОТРЕКАЕМСЯ! Господи, церковь сатанистов устроили там три свои. Кто в колоду? Где да, карта мягче? Не можем. Памели карты, чё? Меддарду у нас? А, вот он. Ну давайте начнем игру с тобой. шпионки этого поменяем ой вот этот класный шпион вообще имбовый я его хочу себе почему у меня его нету Туча. Давайте вот так сделаем. Свой Давайте вот так все делаем. И вот так стой. Первый раунд берем. Ой, а это мне нравится. Мы у него кази, короче, так выманим вот таким способом. Идею, его королевство много очень хилов. Сейчас шпион вас кусит. Даже говорил. Так, он брок использует. врага пострет потому что это довольно таки сильное умение угу. а вот это мне нифига не нравится то что он сейчас сделал сейчас нужно будет биться до конца значит исключаем одного этого а сосимушку. Даем еще одну героиню. Ну-ка, что ты делаешь Ух ты, герой до три есть. это четко. Давай вот так сделаем. Пока меч не будем раскидываться. Мне нужно у него выманить казнь. Я вот так еще сделаю. Я еще вот так делаю. Сурнал книжники героев. Вот он. Наконец-то выманили магазин. То, что нужно. Так, снова за 8 воскрешаем. И докидываем вот так и вот так. Отвлекаетесь, Весла! Священное Вот название. Так, ну мы сейчас идем до школы которые уже принимать идеи. разные обличия. Никто Ной не может быть уверен ни в брате в своем, тяно. ни в отце. Следите за вашими соседями. Каждый из них может оказаться доплером. Согласны ли мы на это? Позволим ли мы угу. чудовищам и шарлатанам захватить наш город? Нет! Окей. Пусть же священное пламя Вечного Огня-то вершит дело очищения! Мне не нравится этот священный огонь. Вот, вот вообще не умрет. Огонь не огня. Огонь осветит его. Сожжет! Очистит! Очисти. Узрите. Все пламень милосердия. А тебе выродок особый костер. Ты будешь гореть медленно. И молить о смерти всеми голосами сразу. Как все мои. Я, я просто хотел жить, как вы! Помогите, люди добрые! Ничего что, думаешь, нельзя? Вот! Это ж добрый! Что, вообще помощь нельзя было? Без дуду им не попался. И еще один торгаш. -хо -хо -хо. Прошу, прошу, кого я вижу? Сам Белый Волк посетил мои скромные чертаги. Чем могу служить? О, сыграем в Гвинт. Ты играешь в Гвинт? Вы так решили, потому что я краснолюд? Может, вы еще считаете, будто я знаю всех краснолюдов, а после работы пробиваю шурфы в подвале? Так играешь или нет? Да. Да, играю. Нормально. Так давай играть. Может на уникальную карту? Почему нет? О! Но... Значит, настроение поднялось на уникальную карту. ты атали? Вот это вот. И вот это вот нам не нужно. Угу. Ну забирай шпиона. Ой. Смотрим, что то типа патриота, да? Ты шо? Ты офиген? Давайте мы кинем вот так. И вот так. Это, наверное, зря герой кинул, купил. Вот сейчас я ступил конкретно. Герой не надо было использовать. Давайте этого кинем. Ой, Миссимир. Почему Ессимир такой слабый? Он же явно будет сильнее Геральта. Не, ну реально же. Вы сейчас скажите, что я не прав. забрать <Слыш> угу. у него что каждый нету <Слыш> да ладно уносит Тазни не было Что-то не припомню, когда так позорно проигрывал Карта ваша Ты сделал все возможное У кого еще могут быть интересные карты? Есть, к примеру, Маркиза Сиренити она об этом не распространяется, но у нее одна из лучших колод в городе. И играет она превосходно. Я знаю, о чем говорю. <звы> <звы> так, давай все-таки об поговорю. Я могу слушать. Я хочу узнать валюту, как идут дела. Давайте посмотрим, как идут дела. О -о -о, вам правда интересно? Других вопросов в голову не приходит? Это все равно, что спрашивать рыбака о клеве или старую бабку как здоровье. Дела идут! На войне можно заработать, если знать как. Еще прежде чем Нильфгард перешел понтер, я подписал контракт на доставку древесины и железа из Ковера на гарантированных условиях, так что получил на этом семикратную прибыль. Неплохо. Так только кажется. Если вычесть подушный налог на нелюдей, церковный подати, военный налог и текущие расходы, то остается мелочь. С сундуков, не бойся. Ладно, давай прощай. До новых встреч. Добрый день. <клышлен> так, к броннику зайдем. Умный клиент сразу поймет. Мечи высший сорт. О, мечник, наконец изготовишь для меня кое-что он склонничьи свою душу а ты бы смог выковать доспех мастера О, я хоть из-под мастерьев-то давно вышел но за такие доспехи не возьмусь это тебе верген надо есть там один краснолюдский мастер фергусом зовут у нас в гильдии говорят, что на юге до самого понтера лучше него доспешных мастеров не сыщешь. Ага. Ну давай, покажи, покажи мне свой товар. Товар ему Карту мы, конечно, выбираем. Еще одна карта. Подожди, еще ничего не пойдет. Заберешь. Забирай. Гондургу скупает. Ты серьезно? Ага, потом камни купишь, ну ладно. Будь здоров. Будь здоров. кратите этот гнусный пологан. Угу. Сил нет. Сидит. Извиняюсь, все-таки уже через. Порядок счет. есть там порядок. Мое поч... Покажи. Ладно. Будь здоров. Так, ч ж для задания. Где то, что мы купили? Карта мира, так, что у нас по карте мира? У нас вообще пусть туда. Не знаю. Манди Знаешь, мемки? Ну, у тебя ты, а ты, ты какой-то. мясо нажрался. Что, добежим пацаны за школы волка? Бомба, Кого? что если на эту лодку нельзя плыть твоя А вот ладно, лодка с парушкой там Ой, ну ⁇ -мо ⁇ Пользуемые под храмом пускать нужно. А ну что, выше хотите сказать? Нормально меня обманули. Где теперь? Ой, твою душу! Ну давайте вот сюда, вот сюда, вот сюда и вот сюда. А дальше продолжим. Видно, я так понимаю, туда еще не попасть. Чего? Двадцать третий уровень. Не, не вломит ничего такого. Mm -hmm. Голем 19. Ну-ка, обучение. Где Давайте глянем, кто нас голима. Это гибриды? Нет, это наверное, не дракодное, да нет, Духи? нет, это точно Духи стихии, нет. Огры? Нет. Проклятые? Нет. Элиты? Нет. Никто поедет же вам. Голем на 100. Элиты? Нет. Огры? Нет. Проклятые? Нет. Нет. Нет. Моргебриды? Бой перемен для невести. Ладно, фиксим тогда. Тогда активируем квен, сохранимся здесь и попробуем его удалять. Что такое глаз не Нет Дракомеды Нет Духие Призраки Нет Духие Стивки А, вот он Голем Причем, масса против магических тварей и зим Дзиммитированная бомба Масса против магических тварей Окей Так У него такое есть Против элементарии, Против людей Против проклятых, против гриплоитов, масло против вампиров, масло против призраков, масло против боеров, масса против темпиров, масло против, против элитов, масло против огров. Масло против траконоидов. Имеет против эмпоедов, да? масса... магических воев, да. Масло магических тварей. Бомба. Там дракона, а там еще было. Болем. Симитировая бомба. Симитировая бомба. Но него срой туковица. Блин, вот эта шар, конечно. У нас есть такой. Это вот лучший мир, А, есть даже. У меня сченить. что мне Oh. dann bist du nicht где у меня отвор который снимает все эти? Победитель, это мой знак, существует. Приезжайте куда-то, тут много. Ангажированная атака. Что это делает? Так, где у меня кто снимает? Скажем, тут... Возвращение и... на тихие Вороной 7 градусов Надо здоровье Отморожить пидорка Идем снять А вот Нет Влечу их Я там не понял. А где тут самая карта? Ой, ты реально на него нарвался. sou А вот сейчас так понял, зря я заметил, да? Ага. Давайте какой установим. не декально он никто не пель, забивает просто давайте вместе масса что ли А нам, му, вид, мокои по коленкам. Шучу, какой ты тушник? Что у меня зелье осталось? Это масла. Давайте масла это урон, 17. その人と一緒に伸ばした И я так делаю. что можно знает? Может быть и нет сделали сколько времени на сколько минут за целых 20 минут ушло из него ничего не выпало больше сидел что ли потомшко кота забрали понятно ведь было угу. там еще пещера дальше есть Ошибись, четко можно помедитировать на всякий случай, а то я уже слышу нехорошие звуки. кто здесь находить, нормально. <связывающие> Отвар и Ладно, всем спасибо за просмотр, на этом мы, пожалуй, закончим. Всем приятного отдыха.